Добрый день! Меня зовут Наталья Щук. Продолжаем серию встреч небольших видеороликах, в которых мы рассказываем о продукции daily Арт. Сегодня речь пойдет у нас о пасте Бархатный эффект. Вот так выглядит этот продукт. Представлен он 20 цветами. Очень интересные эффекты достигаются при помощи этой пасты. Мне так. нравится очень... Эффекты, которые получаются при помощи трафаретов. Для этого я взяла сегодня, покажу, как это делаю я. Взяла деревянную поверхность, покрытую специально покрыла голубой краской, для того, чтобы было видно хорошо, насколько хорошо оттеняется паста. Будет хороший оттиск. Именно белый цвет будет хорошо смотреться на голубом. Так же можно было на темном, но на темном мы сделаем другой трафаретный рисунок. Вот будем работать здесь. Вот этот трафаретный рисунок. Его мы э, здесь разместили уже на окрашенную поверхность. Э, приклеили трафаретный рисунок при помощи малярного скотча, чтобы держался, чтобы нигде не съезжало, рисунок был четким. То есть продолжаем работать. Покажу, как эта паста выглядит, как она наносится. Баночка тоже очень хорошо закрыта металлической фольгой что позволяет ей долго оставаться в нормальном состоянии, не сохнуть. Так, все, начинаем наносить пасту на наш трафарет, через наш трафарет. Тонким слоем наносим мастихином, аккуратно, без пропусков, тогда будет красивый оттиск. очень быстро сохнет так же, как и остальные. Товары Дели Арт. Вся продукция на водной основе. Легко моется. спонжики кисти. Все отмывается водичкой. Вот так это происходит. Покажу ближе, как наносится. Очень легко работать с ней. Очень легко. Вот так. Практически уже рисунок наш и заполнен пастой. Осталось буквально несколько фрагментов. Вот. Осталось чуть-чуть. Здесь все. Так, проходимся аккуратно в конце рассматриваем чтобы везде было полностью покрыто без пробелов все можно снимать если где-то есть явные такие бороздочки их можно убрать откладываем стихим в сторону и начинаем снимать аккуратно малярный скотч придерживаем там где это получается немножко чтобы на одном месте был трафарет и никуда не съезжал таким образом будет ровное покрытие. Так. Я сейчас рукой немного закрываю предмет, а затем, сейчас, когда я сниму скотч, я покажу это дело ближе. Итак, вот теперь малярный скотч я сняла и аккуратно начинаем сверху вот так подцепляем немножко и снимаем трофели. Вот такой мы имеем оттиск. Немножко здесь. Вот такой получился у нас замечательный трафаретный рисунок, вот такой красивый. И когда он высохнет, он будет еще и переливаться, бархатный эффект проявится. Вот так вот будет по-разному падать цвет под углом и по-разному будет смотреться. Вот я и показала, как это. Паста работает, как с ней легко работать. Теперь осталось только помыть мастихин. И, в общем-то, отложить, сохнуть. Наш узор. Покажу сейчас еще на темной дощечке, как это выглядит. Вот это был цвет пасты перламутровый. Сейчас еще попробуем работать на другой поверхности с пастой, фарбой нефритовый цвет сейчас покажу так откладываем наш декорируемый предмет теперь сделаем другой узор вот с таким трафаретным рисунком сделаем на другой поверхности я специально взяла черную дощечку чтобы хорошо было видно сейчас мы ее вытрем на стихи Притом делала с разными цветами этой бархатной пасты. И получилось, что если наносишь, я сейчас нанесу сначала одним цветом, вот так, зеленый цвет, нефрит. Выглядит ближе, покажу. Опять же на вот этом вот нашем опытном образце покажу, как выглядит паста нефрит. Точно так же красиво блестит под разным углом при разном освещении. Теперь начну наносить ее через трафарет. А потом расскажу, как достигаются дополнительные эффекты, объемные. То есть, в принципе, можно, конечно, желательно все-таки закрепить малярным скотчем, чтобы просто нигде не съехал наш рисунок. Поэтому чуть-чуть, конечно, лучше закрепить. Так будет надежнее. Все равно где-то можно Немножко рукой зацепить, чтобы не случилось таких неприятных моментов, скрепить скотчем лучше. Так, начинаем дальше. Набираем мастихином нашу пасту и наносим на наш предмет. Паста прекрасно ложится, как сливочное масло легко. Вот так. То есть в ее состав входит крошка, которая делает все-таки эту пасту немного такой неоднородной. И когда она высыхает, она начинает переливаться, создавая красивые переливчатые эффекты. Реально очень похожи на бархат. Осталось чуть-чуть. Немножко. А потом, когда уже мы закончим с нефритовым этим рисунком, я покажу, что паста практически уже высла, высохла в предыдущем узоре. Она практически уже сухая. Так, то есть, мы немного вот разровняем, такие явные бороздки нужно поубирать, все. все, трафаретный оттиск уже практически готов, все, пасту закрываем, чтобы она не сохла, оставляем в сторону, так, начинаем снимать, сначала сниму аккуратно малярный скотч, все таки надо придерживать чтобы не сместился трафарет, так. помогаем себе пальцами, готово. Теперь, как и раньше, аккуратно подцепляем и снимаем. Вот так получился второй замечательный эффектный вот такой узор. Опять же показывал под углом, он красиво отсвечивает. То есть вот таким образом украсить можно любой предмет. Это замечательная идея для декорирования шкатулок. То есть в принципе любой узор можно нанести через трафарет при помощи этой пасты и украсить красиво любую шкатулку. Тоже откладываем уже, чтобы подсохло. Теперь у нас есть два узора. Красив при помощи пасты, бархатный эффект. Вот показываю, как это у нас получилось. Паста уже почти подсохла. Даже уже практически не прилипает. Практически не прилипает к пальцу. Вот так это выглядит. Можно много раз рассказывать. Лучше один раз показать. Вот так это выглядит. Так, откладываем сохнуть. Все, осталось, в принципе... А, еще обещала показать, как достигнут дополнительного эффекта объема. То есть, в принципе, вот точно так же, по такому же принципу делается все то же самое. Единственное, что сначала наносится темный слой пасты, покажем этот же нефритовый а позже наносится немножко светлого и вот таким образом визуально получается дополнительный эффект объемный вот сейчас покажу так наносим как и раньше говорила вот, паста уже, вот, где тонкий слой, практически уже не берется. Она практически уже высохла. То есть буквально, наверное, около... Ну, час это максимум. Нужно столько времени, чтобы она высохла. Так, теперь начнем делать вот этот вот второй трафаретный рисунок при помощи вот этой пасты. Только будем делать ее объемной. То есть в данном случае будем использовать два цвета, более темный и более светлый. За счет вот крошки она немножко даже слышно, немножко как царапает о поверхности. нанести не очень жирный слой, нам он сильно большой не нужен, нам важен очень аккуратный рисунок. 3D эффект все равно здесь не получится, потому как трафарет достаточно тонкий, поэтому главное равномерно постараться разнести эту пасту. Так, вот нижний слой темный мы нанесли уже. Теперь сейчас я очищу пасту и сверху нанесем немного светлого. Вот это чем траву. То есть сверху наносится более светлый цвет пасты. Тогда будет казаться, будто он визуально несколько объемней, он между собой, то есть два слоя пасты, паста в принципе одинаковая, по немножко придерживаю, чтобы наш трафаретный рисунок не смазался и получилось аккуратно, не торопясь, вот, сняли. Теперь аккуратно, опять же, не спешим, аккуратно, аккуратно, при вас, и снимаем. Вот что получилось. При том сделаны рисунки рядом, даже видно, вот этот более темный, а тут э, сверху был немножко такой участок светлый, поэтому видно, как они хорошо оттеняются. Вот так я на свет покажу ближе, как это видно. Вот такие достигаются замечательные эффекты при помощи этой пасты. Паста бархатный эффект. Ну вот в общем-то на этом наше знакомство с пастой бархатный эффект подошло к концу. До следующего знакомства. В следующем видеосюжете мы познакомимся со следующим товаром продукции Дели Арт. Это металлическая краска, металлизированная краска. Я вам покажу, насколько она укрывистая, хорошая, качественная густая. Как легко нею пользоваться. На этом все. До свидания.